Всем привет! Сегодняшний свой обзор начинаю с экструдированного полистирола XPS. Данная вещь нужна для того, чтобы утеплить что-либо. Вот. У него высокая прочность, долговечность, высокое теплосбережение, экологичность. И устойчивость к влаги то есть э, все что нам нужно для применения данной вещи э, в рекламе вот э, сегодня у нас опять станок с чпу и мы будем вырезать буквы объемные с экструдированного пенополистирола приятного просмотра Пока станок работает, расскажу вам маленькую предысторию данного видео. Ко мне подошел мой хороший знакомый, который открыл магазин. Название магазина Купи слона. То есть мы вырезаем объемные буквы при помощи ЧПУ станка. Я нарезал буквы, отдал своему знакомому. Он получается Обработал эти буквы, загрунтовал, покрасил, подготовил основание, прикрепил. Для более красивого эффекта и привлечения, внимания он использовал живую рекламу, которую он расположил по периметру и вывески. Весь процесс изготовления вывески заснять не удалось, так как она делалась в разных местах. В конце видео покажу, как выглядит данная вывеска, находясь уже на торце самого магазина. По данному магазину, кому будет интересно, оставлю ссылку в описании. Вот такая надпись получилась. В принципе, для первого раза вышло очень даже неплохо. Сейчас чуть дальше покажу э, сам логотип слоненок. Вот так вот он выглядел. Ну вот, друзья, наше видео подошло к концу. Кому понравилось, ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.